Меня зовут Светлана Белоус, я психолог-педагог, являюсь сотрудником Народного института человека и также являюсь проректором Международной академии биоэнерготехнологий. Общим коллективом наших ученых был создан уникальный проект, который называется «Энергоинформационные основы развития сознания человека». На сегодняшний момент во Вселенной наблюдаются очень большие преобразования, а так как человек – часть Вселенной, что и в самом нем точно так же идут преобразования. Люди потерялись в этом мире и не понимают, что с ними происходит. Поэтому вот этот уникальный проект был создан для того, чтобы помочь людям разобраться в тех ситуациях, которые сегодня происходят. То есть дать истинное знания, которые на какое-то время были закрыты от человечества. С позиции социальной системы мы говорим, что это идет кризис. И правительство оправдывают себя тем, что ничего не могут сделать, просто это мировой кризис. Идут какие-то законы в области экономики, в области политики, в системе образования, в системе здравоохранения. На самом деле сегодня идет просто квантовый переход, и он связан с тем, что на протяжении тысячелетий люди претерпевали большие нарушения. То есть они отклонились от истинных законов развития, законов мироздания. Тема нашего первого занятия – это преображение пространства. Человек лично, социальное и не только. Божественный путь человека. Это курс лекций, который помогает человеку изменить свое сознание и, наконец-то, э, прийти к своему предназначению. То есть жить радостно, творить, созидать. Человек, который уже познал вот это царство Божье внутри себя, вот эту гармонию, нейтральность, равновесие, он никогда не опустится до низких частот. Никогда. Это табу. Сегодня это наша задача. Хватит уже быть животным. Хватит опускаться ниже уровня животного. А то уже многоя часть человечества уже стала биороботами. Надо поднимать свой статус до уровня сознания Творца. Задачи наши – очень и очень всеобъемлющие, о них мы поговорим на следующих занятиях. У вас, я думаю, что возникнут вопросы по каким-то личным ситуациям, тоже с удовольствием вместе с вами их разберу, покажу, как правильно их решать, покажу, где находить ответы, в каком направлении двигаться для того, чтобы человек повышал свое самообразование. Следующая тема это уровни развития сознания. Мы себя на следующем занятии будем диагностировать на каком духовном уровне мы находимся для того, чтобы понимать в каком направлении двигаться. Если мы не сделаем себя, ничего в нашей жизни не получится.